раз меня домой не пускают. Мурзик нашел новое место. по ну, стрела. Ты что теперь здесь? Да перестань, что ли? Ты теперь здесь, что ли, будешь жить? А? это что новый твой дом? А что, обиделся? Вот так. Стрелка. Видишь? Вы видите такого хитрого кота? Вы видите, вот это вот про Вот, просто в коробку залез. Вот так вот и лежит. Вот он. Надо такого вам кота. Возле стрелки сам главный. Иду, иду к тебе. Иду. Иду, звезда ты моя. Иду. Морда. Всем, всем надо внимание. Извини, сейчас я немножко уберу, потом я тебя отпущу. Хорошо? А может им всем вот такие коробки поставить, а? Ой, как он закрываться. Ой. И вот так качать, да? Как люльк, коляска. Мурзик. Ой, самый позитивный кот.